Всем привет! Сегодня в видео речь пойдет об укладке полов. Вы, наверное, заметили, что в каждом ролике о строительстве я использую слова старым дедовским способом. Да, друзья, наш дом строится старым дедовским способом. Мы используем методы и приемы, которые использовали в строительстве наши деды и прадеды. Ведь это проверено временем. Сегодня мы будем шкантовать полы полы у нас будут из обычной плахи 5 сантиметров толщиной ширина у всех досок разная есть и 10 сантиметров и 15 и до 30 иногда даже бывают попадаются доски но это ничего страшного полы мы зашкантуем закрепим наши рупы к балкам и потом Отшлифуем специальным рубанком. Но обо всем по порядку. Начинаем. Что нам понадобится для шкантовки полов? Ну, во-первых, сами шканты. Использовать мы будем вот такие шканты 10, 14 на 70 миллиметров. Ага, они зеркально отражаются, да? Ну, 14 на 70 миллиметров. Сейчас я вам их покажу. Вот такие вот березовые шканты. Нашли мы их в магазине Леруа Мерлен. Больше нигде мы не смогли найти такую толщину именно и такую длину. Вот они. Также нам понадобится дрель, которой мы будем засверливать отверстия в доске, а потом устанавливать туда шкант. Еще нужен будет уголок и карандаш строительный. Ну и, пожалуй, все пока что. А потом, когда мы уложим уже часть досок на шканты, мы их начнем уже Крепить к балкам нужно будет просверлить отверстия под шурупы и углубить их, чтобы потом, когда мы будем шлифовать полы специальным рубанком, чтобы полотно не испортилось на рубанке, чтобы оно не задевало шурупы, головку шурупа. Поэтому мы будем их углублять примерно на полмиллиметра, а то и на сантиметр вглубь. Но ну, сейчас я вам покажу, как я буду это делать. Для начала мы делаем разметку там, где будут находиться у нас шканты. Расстояние между лагами в коридоре 2 метра, поэтому на эти 2 метра будут установлены два шканта. На сверле маркером я сделала отметку, докуда мне нужно будет сверлить. Это как раз примерно середина шканта. Теперь засверливаем отверстие. Отверстие для шканта мы немного смещаем к нижней части плахи, которая будет внизу. Если вот она 5 сантиметров, то чуть дальше, чем половина. Потому что идет расчет на то, что еще половина сантиметра срежется сверху, когда будут шлифовать полы. И поэтому шкант получится почти что посередине. Отверстия засверлены, шканты установлены. У меня получается 4 шканта, потому что длина 4 метра. Теперь соединяем доски между собой. Доски уложены, теперь понадобится шуруповер, чтобы засверлить отверстия для шурупов и углубить их примерно на сантиметр, можно даже чуть больше, потому что ширина плахи позволяет. их даже не видно. Примерно углублены на сантиметр. Может быть, даже чуть больше. И здесь также. Больше половины комната сделана. Осталась вот здесь вот небольшая часть. И тут я дошла до трубы. Здесь нужно вырезать. Вот я уже нарисовала. Сейчас буду вырезать, чтобы положить доску. И там уже нужно будет вырезать место для люка, для лаза под полы, чтобы смотреть, как будет у нас отопление работать все ли будет хорошо в порядке ну а также смотреть состояние полов чтобы было сухо под полами ну и первые 2-3 года нужно будет следить за фундаментом возможно где-то что-то будет пропускать холод, поэтому лаз будем делать в каждой комнате вот так Так, отверстие для трубы готово я померила все подходит теперь вот эту часть нужно обработать рубанком она будет вот здесь вот лежать и уголок еще одной доски вот он его тоже сейчас обработаю рубанком потому что шлифмашина скорее всего туда не достанет в этот уголок поэтому сейчас я ее вручную обработаю Я отмерила границу люка вот эти две доски нужно будет сделать люком они будут подниматься отдельно каждая по отдельности все остальные доски аналогично будем закладывать также ну вот сегодня получается за 45 часов чуть больше половины комнаты я одна сделала это уже новый день, и, как видите, полы в коридоре застелены. Все уже готово. Аналогичным методом будут застелены и в других комнатах полы. Ну, а на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем счастливо! Пока-пока!